Ну вот почему мы рекомендуем всем сплавать на остров Святого Николая. Обратите внимание, это пляж. Здесь есть лежаки. Лежаки стоят 10 евро, так же как и на территории обычного городского пляжа. Добраться сюда стоит 3 евро туда и обратно на катере. Катер пройдет примерно 3 минуты. Вы посмотрите на море. Людей здесь достаточно. Немного, потому что лежащих мест очень мало. И места. И вон там, видите, даже дайвинг, туда приезжает на дайвер плавы. То есть сюда приезжает даже дайвинг. Ну, там есть вот те, кто умеет плавать с маской, с трубкой. Ласток может сам попытаться, может добраться вот на лодочке с дайверами. Но ну, здесь уже открытое море. В этом большой плюс. Так что всем рекомендую доплыть сюда до острова. Не поленитесь потратить время. Корабль ходит раз в полчаса туда и обратно. Но здесь на самом деле можно провести весь день не так жарко, как на пляже. Скалы скрывают ветер, не ветрено. Ну, в общем, погода отличная, место потрясающее. Это причал, куда приходят все корабли, приплывая на остров Святого Николая. Обратите внимание, я уже снял несколько кадров под водой, я снял несколько кадров на улице, на самом пляже. Смотрите, какая чистая вода. Чем Адриатика отличается от всех остальных других морей? Я не буду брать Черное море, я возьму исключительно Средиземное. Разница все-таки в солености воды. Адриатика, она гораздо солонее почему-то, но при этом количество живности, если посмотреть под водой, больше количество живности здесь, чем в том же Средиземном море. Природа здесь гораздо ласковая, потому что я знаю, что в такое же время, это июль месяц, сегодня 9 число, а примерно в это же время в Испании просто находиться на пляже невозможно. Сейчас время 13.10, мы ждем своей лодки, которая ходит каждые полчаса, а лодка придет наша 13.15. Опять для тех, кто приплывает на лодках, смотрите на то, на какой лодке вы плывете. У каждой лодки свое название, у компании свое название, и каждая компания причаливает к своему кораблю, к своему месту, чтобы вам не приходилось бегать от одного корабля к другому, узнавать о а, мой, на билете все написано. На билете абсолютно все написано, какой из кораблей будет ваш. Название компании написано вот так вот, большими буквами на берегу. Поэтому всем очень советую, кто приедет сюда, в Черногорию, в Будву, все-таки выберите время и... Приедьте на этот пляж, приедьте сюда, это недорого, опять повторюсь, 3 евро туда и обратно с человека. Здесь открытое море, а здесь скалы для любителей подводного плавания с трубкой, с маской. Это просто классная вещь. Я специально вез из Москвы сюда трубку Москвы ласты. Я получил действительно огромное удовольствие. Ну да, здесь есть кафешки, где можно и поесть, собственно говоря, и что-то выпить. Да? -а -а -а. <связь>